Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 9 января 2018 года Канала Народовласти Программа Плохие Новости Я Вячеслав Мальцев Со мной в студии Станислав У нас прямой эфир Вещаем мы из зарубежья Из дальнего запада С этого, как он там Какой там у них запад? Маясь, да, да, да, да, да Вот Значит, напоминаю, что у нас под описанием новые там стоят донаты, кошельки, биткоин и так далее. Посмотрите. Обратите внимание, старые уже не контролируются, да, ни в коем случае нас по старым адресам нельзя отправлять. Да, и значит, еще просим сейчас связываться по почте www.malcf64.gmail.com к концу недели, я думаю, мы еще там новые реквизиты прицепим. Вот так. Вот тут меня спрашивают на почту, пишут люди по поводу протоколов. ну Протоколы, которые были составлены и на них возложили обязанность оплатить штрафы да, мы оплачиваем штрафы, что для этого нужно? для этого нужно от вас 5 бумажек, то есть протокол но ну, если вы его потеряли, в общем-то можно и без протокола, естественно постановление суда кроме всего прочего, то постановление вышестоящего суда куда вы обжаловали с отказом вам и там с окончательным, так сказать, решением квитанцию об оплате, что вы оплатили, присылайте все. Номер карточки и мы а, зачисляем вам деньги. Никаких проблем. Сейчас все, кто сделал, вы уже всем зачислили и просим тех, кто а, так как люди, которые этим занимались, честно говоря, занимались халатно, ну не очень хорошо, а, мягко говоря. Поэтому а, просим вас а, в общем-то продолжить работу. Сейчас нормальные люди все делают и все будет... Вот да. интересный комментарий. Я только началась программа А мне уже пишут Стас не перебивает Да, а где это взять Есть, да Нет, так номер карточки -то. А, вот мне тут написали Что карту для помощи Рыжову Нашему соратнику Который сейчас томится в Лефортово Которую совершенно непонятно Почему увезли в Москву Что-то вменяют какие-то бомбы, да, там какую-то шашку якобы изъяли, теративную, но это надо просто знать Рыжова, это просто смешно. Кроме всего прочего, представляешь, частица, экспертиза частиц биологических проводится за несколько часов максимум. Вот его задержали там накануне 5 -го 11 -го. до сих пор она не проведена. Экспертиза, понимаешь, элементарно взять, посмотреть, потому что они знают, Почему они ее не проводят? Что это не его, никакие вещи, которые они врулили. Ну, понятно, и мы это знаем. И нужно Рыжову помочь, поэтому карточка э, дана будет в описании к видео. И помочь нужно его маме, конечно. Ну, и, видимо, они складывают большой пазл, нарисуют, так сказать, картину маслом. Может быть, хотят там эпизоды включить и связь вот ты с тобой. Как, ты, да, ты как будто бы <с а, <с сейчас а, процитировал сегодняшний разговор с одним из адвокатов мной. Ты его не слышал? Он тоже сказал про картину маслом и про все такое, про пазлы. Прям вообще... Дело в том, что я прошел путь-то какой 11 уголовных дел против меня было. И я все это протопал своими ногами. Вот, так, еще такие дела, вот нам написал человек, Сергей, его зовут, здравствуйте, Вячеслав Соратники, решил черкнуть свои мысли по поводу вашей, нашей революции, ну и так далее, Он Пишет, что письма вы не читаете, Ну это письмо, я не знаю, но длинное, я его, конечно же, читать не буду, сам я прочитал это письмо, буду иметь в виду и, в общем-то, сделал выводы, конечно что страна сто лет прожила при диктатуре, войнах, голодоморах, Пассионарий уничтожена? Но это не так, Сергей, не уничтожены Пассионарий, но что сто лет прожила при диктатуре, войнах и голодоморах, это тоже не так. Прожила гораздо дольше при всем этом диктатуре, голодоморе, войнах, в рабстве и всей остальной херне. Поэтому и если тысячелетие не уничтожили, да, там с момента, наверное отмены Юриева дня, да они уничтожили еще дух какой-то бойцовский в людях, то ничего страшного. А, собственно вся история человечества из этого состоит да? и, всегда, и не только России. это всего человечества. всегда погибали вначале на охоте самые лучшие, всегда во время войны и так далее, но видимо история она предполагает э, такое развитие да, и вот относительно предполагающей развития истории, сегодня 9 января, то есть в 1905 году, 9 января, добрый царь-батюшка, который там любил Матильду, я не знаю, там чего еще он там делал святой и так далее, шлеп, принялся, да, шлеп, да, шлепнул боже. кучу народу. Да? И не только это было в Питере, мы помним. 9 января, как бы, 1905 года не стало уроком, потом были эленские расстрелы, и, в общем-то, и вагоны, и Столыпинские галстуки, и от 3 до 15 тысяч повешенных, это вот тем, я напоминаю, кто особо сильно там ратует за то, что невинно убиенный государь и так далее, винно, невинно, я не знаю, но что это была месть людей, которые... Имели они на это право Не имели, история рассудит Но что Они же не просто так ответили да, Они же не просто так Все это устроили И тем, кто сейчас у власти находится им Нужно всегда помнить, что не пожалеют Никого, в конце концов, люди Что даже те, кто возьмет Власть в России Будет их защищать Но не защитит их никогда Почему? Потому что Такие вещи нельзя вытворять, которые вытворяет власть. В частности, путинская. Вот в Тюмени был пожар. Видео пошло по всем значит, каналам. Девятиэтажка по всему фасаду горела. Кто-то, придурок какой-то, облицевал ее горючим материалом. Она просто как факел плала. Один человек пишет «погиб». Я когда видел этот пожар, я думал, что там погибли все, потому что... Это еще один эпизод, доказывающий о том, что у нас коррупция сверху донизу, Что даже за взятку можно облицевать здание такое. Ну да. Этот строитель знает, что все же проходит... предъявить, дать, получить подпись, разрешение. И сдать объект, в конце концов, везде это... Стоят подписи, и печати людей, которые получили взятки. Да, у меня такое ощущение, что здание, когда видел, что горит, это вот помнишь, мы в детстве делали домовухи. Mm -hmm. То есть линейки у нас были такие, которые поджигать, она горит аж со свистом, mm -hmm. а если ее завернуть в бумажку, поджечь и потушить, mm -hmm. то она начинает дымить безумно совершенно. Я помню, кто-то выкинул аккордеон, или Баян, я до сих пор не, не понимаю, и он был облицован вот этой вот штукой, и мы всю эту штуку содрали, завернули в кучу бумаги, подожгли, я вам на стадионе «Динамо», затушили, и дым повалил такой, что закрыло весь стадион, и туда приехали пожарные машины, но ну, благо рядом пожарка была, так что вот... Даже тогда да, в детстве мы понимали Что ну, навряд ли вот Таким материалом С, надо да, Фасады да, Фасады надо делать и вот, Один человек погиб В Омске В Омской области Из пожара вытащил отчим Троих детишек И пошел спасать жену И погиб в Так что ну, Хорошие люди есть в, России, да. в Царство Небесное, конечно, такому человеку. Но вот опять же мы говорим о том, что в описании мы поставим. Это мама Рыжова, да? Карточка мамы Рыжова. Вот я тогда покажу. Так, и надо в описании тогда это поставить. Так, так, так, что. Это непосредственно матери Рыжова. Мы деньги направляем на помощь. Потому что. Сын ее совершенно ни за что не просто сидит. Вообще за то, что организовывал прогулки в Саратове. Был неоднократно задержан, неодно... неоднократно посажен и в результате э, выяснилось ну, это. в России отсутствие вины не освобождает от ответственности. Да. Так, тролли появились. Видишь, у них кончилось это. Отдых кончился, да на ватрушке катался в югре какой-то мужчина ну, я так понимаю по дороге и погиб Вот проверку теперь осуществляет в Дагестане при пожаре в кафе один ребенок погиб и двое пострадали в общем все как всегда в Оренбурге школьник возвращаясь с елки до смерти избил мужчину представляешь что это такое это, Сходи... Это Тренировку провел. Да, сходил к Деду Морозу. Вот. Осужденный за избиение ОМОНовец дал показания по побоях в колонии и был забит. То есть ОМОНовец, который был привлекался за участие в том, что избили человека, они... Он дал показания и его убили и в колонии. У вора дугин украл. <соспит> <соспит> так россиянин изрезался бутыльнику голову штангенциркулем. Видите, вот какие бывают эти и, и, и, и, кто, он, <соспит> Да, да, да. Не просто. Я помню, самый, наверное, крутой момент. Это где-то где там за Уралом, я уж не помню, в Омске. Сейчас вот наговорю, Томск, Омск, там Новосибирске, я не помню, в общем, где-то там. Один другого убил палкой колбасы с бутылью. <с скажешь, да, да. Ну, мы помним, когда и швабры засовывали, был такой на крекинге. Человек Чапаев, у него была фамилия. да, И я постоянно ну как-то посматривал, чтобы он не бедокурил. Потому что он постоянно там бухал, хулиганил. Ну, и так к порядку его призывал по-отечески, а потом уже уволился и проходит, на год, а может пару лет. Я читаю в газете, что Чапаев выхватил не саблю, а, значит, эту э, швабру, да, и засунул в рот соседу и убил таким образом, представляешь, то есть прям как это, э, э, как мемот Мусаси, он так самурая одного убил, такой случай описывается очень широко и даже у японцев во всяких этих а, картинках их а, как бы представляется. А знаешь, а знаешь, как он представляется в картинах у японцев? Ну, потому что это часть истории. Там журавль mm -hmm. или там цапля на одной ноге стоит, тихая такая водичка, островок, и мимо проплывает лодка. Это вот как раз об этом... Случай да да вот такие вот эстеты бывают поцарато мужчина ледорубом убил приятелей из-за спора о телепередачах то есть началось и мы еще с вами увидим что перед выборами ватники нарубят народу безумное количество да. все, на тему все да да да все события на тему революции представляешь ледоруб Альпиншток, да, Браунстейна убили Альпинштоком. И разборки из-за того, кто любит Путина, кто не любит Путина, заканчиваются вот такой фигней. Представляешь, вот это того стоит. Только ради того, чтобы вот такого не было, Путина не должно быть. Просто ради того, чтобы... Вот, представляешь, где-нибудь в какой-нибудь европейской стране, где половина населения даже не знает, кто там президент. А некоторые даже не понимают, какая форма правления. Кто правит? Премьер-министр, президент. Вот сейчас в Германии спроси. Половина людей не знает, кто там главный. Понимаешь? Ну, знает Меркель. А кто она такая? Ну, канцлер. А что такое канцлер? Да хрен ее знает. Понимаешь, вот. И там же не будут из-за этого кому-то ледорубом башку проламывать. Слава, карточка Сбербанка. А я даже не знаю, мне написали. но ну, мы скажем сейчас в процессе эфира, скажем. В метро Москвы нашли взрывное устройство. Шухер начался, но свидетели говорят, что это была петарда, скорее всего. И сейчас по этому поводу... То есть, представьте, вот как очень легко КГБшникам сейчас тень на полетень навести. То есть, что-то оставили какую-то херню. Они же сами оставляют, они же сами находят, они же сами расследуют, они же сами дают полную информацию. Что хотят, то и расскажут. Вот что хочешь, можно сказать. Можно сказать, что это была петарда. Можно сказать, что это была атомная бомба. Химическое да. оружие. И под эту муху можно делать что угодно. Сами сажать. Сажать сказать. кого угодно. Вот интересный комментарий. Ахметову запретили тратить больше 20 тысяч евро в месяц. Решение киборского суда. То есть поскромнее начнут жить. И <связывающие> это уже первые ласточки перед февралем, то есть начинают арестовывать дружков Ну, да. Краснодарец пострелял из пулемета на балконе и встретил Новый год с огоньком. Вот сейчас обсуждается видеоролик, хотя он, может быть, и фейковый, конечно, где мужик зарядил ручной пулемет на кухне, вышел на балкон и фигачил из-за ручного пулемета. Но я попадал в такую историю в 1992 году. Когда с 1991 на 1992 год у меня было охранное предприятие, я приехал проверять объект, на, находящийся в поселке Солнечный. Это была база Дортехсервис, как сейчас помню. И она в стороне от Солнечного находилась. Сейчас там застроили все, а это было, было поле. И я заезжаю. А... Снега было безумное количество, поэтому я взял 66-й с будкой, чтобы куда-то хоть проехать, и я туда заезжаю с товарищем, с замом своим, останавливаюсь, как сейчас мы выходим, и я вдруг смотрю, ну такая привычная картина, по снегу такие эти, фонтанчики, ну я сразу все понял. Под колесо ложись. кинулся, кричу, ложись. И тут звук долетел, что стреляют из автомата Калашникова, ну или из пулемета угу. ручного. И вот мы короткими перебежками сбегали туда. Значит, проверили объект, потом с короткими перебежками вернулись и уехали. А там красиво бежали. Да, я, не, я причем выглядывал, пытался увидеть, с какого балкона хоть стреляют, я не увидел, представляешь. То есть, вот такая интересная история в моей жизни была. Можно было погибнуть просто, просто так вот из-за такого придурка. Иначе сейчас просят максимально репостить Историю о том, что еще в прошлом году чиновники Ленобласти расстреляли там 170 зайцев, по-другому это не, не скажешь, выложили этими зайцами дорогу, сфотографировались, вот дедушку Ленина все, помнишь, да, да в 90-е годы все обсирали дедушку Ленина, который настрелял много зайцев, в целую лодку. Вот эти, как бы, ну, я так понимаю, дедушка Ленин еще какими делами слабен, а эти, а эти только зайцами. Вот, и самое просто, почему репостить, потому что я так понимаю, что все, дела окончательно похерили. То есть, вначале шухер начался, возбудили уголовное дело, начали его... Расследовать что-то там Махать крыльями А теперь все забили на ну, Видимо не из той компании, не, не, не те, которых можно мочить, А те, которые ну, все, да. Пока в круг Путин И Житель Пензы Получил условный срок за захват Заложниц в Сауне Мы про этот захват не знали То есть человек вооруженный Захватил заложниц Все нормально, получил условный срок Аналогичная совершенно ситуация с тем армянином, помните, который там в банке кого-то захватил, только у него оружия не было, в отличие от этого, у него там муляж какой-то был, там сколько, десяточку он схлопотал, представляешь, вот абсолютно аналогичные дела, только там он начал говорить... Что он хочет привлечь внимание к тому, что происходит в стране. Начинает просить помощи Путина. Блядь, Путин помог. Вот этот у Путина не просил помощи, а делался условником. Если бы попросил помощи у Путина, все, улетел бы на десятку. Путин должен не знать ни о чем это. Если его кто-то просит, привлекает внимание. Ну да. То есть, можно дерьмо его тычать. Да. Вот такие дела. Так что лучше к Путину ни в коем случае не обращаться. Такие вот. Сейчас я тролли тут забаню. Обычных таких. Такие вот троллики. Так. Сейчас вот. Быстренько разберемся с ним. Так, и в пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. И вот все пишут об этом, как чуть ли не апокалипсическом явлении. Что вот там, ну, обычно когда показывают фильмы, э, всякие иностранные, про то, как сейчас уже подходит вплотную апокалипсис и все, и завтра конец света, то обязательно снег в пустыне и это вот прям классический апокалипсический такой вариант, но я на это скажу, что те люди, которые изучают пустыни, они прекрасно знают, что снег там выпадает часто, что ну, не столько часто не так, снег выпадает редко почему? потому что там снег это осадки осадки в пустыне вообще редко с музеями, да? но минусовая температура, при которой образуется а, снег, да, она постоянно даже летом случается по ночам в пустынях минусовая температура. Все, кто был в пустыне, прекрасно знают. И пустыни тоже разные бывают. Даже если говорить о классических характеристиках самая классическая пустыня, знаешь, в мире это что? Это не Сахара. Антарктида. Да, да, ты прав. Это Антарктида. Так что со снегом в пустыне, как обычно, все в порядке. Так что никакого апокалипсиса из-за этого не предвидится. Я думаю, что... господи, смотри, сколько набежало троллей, которые я так понимаю, что не... Даже, даже не знают Кстати, о, о чем речь, занимают, да, им, они просто просто засирают этот э, чат, вот. да. И э, на Костромскую птицефабрику вошли войска химзащиты. Ну, начнем с того, что войск химзащиты нет в России официально, да? Есть э, у нас. Да, нет, по. Агентство по уничтожению там, этого, химического оружия, как, как, как оно называется. Точно надо, надо погуглить название. Агентство по в общем, уничтожению химического оружия. Вот они пришли на Костромскую фабрику, потому что там микроба, да, птичий грипп и так далее. Ну, то есть, а, похоже, Саша Вор решил что-то в и Костромской и области и отжать, и да. В результате вот пришли на фабрику и стали всех гасить. Там курей, наверное, всех этих передушат. Сейчас все обольют и все нормально. У Саши Вор пойдет прибыль. Да. Так, такие вот дела. Сейчас над конечно. Ребенок в Ижевске умер на приеме педиатра. Это одно из, одна из тем, которая сегодня поднималась. Не смерть этого ребенка, а смерть никого в Кремле не беспокоит, а поднималась, что делал Путин за 18 лет. Медицину поднял на недосягаемую высоту вот этот да пидорас. Да, представляешь, вот ребенок умер на приеме педиатра. Вот как подняли медицину. Слава богу, что педиатр где-то есть. Понимаешь, так поднял а, медицину на недосягаемую высоту, что 30% больниц и медиков катапультировано. Так что. Вот, ну. ну да, да. В Москве уборщицы угнали новенькие японские внедорожники. Об этом тоже рассказывают. Ну, видите, как хорошо, у нас все живут уборщицы, внедорожники. Такие вот дела. И э, принять участие в выборах в 2018 году выразили желание, по мнению Левада Центр, 58% россиян. То есть, если и 67% готовы проголосовать за Путина. То есть, уже число нарисовали, но давайте разберемся с этим числом, что получается. Сколько избирателей по данным Центр на 2015 год, сейчас они данные не дают, это было 111 миллионов. Ну пусть сейчас 110. Это максимальная цифра, нет такого количества. Но они задают цифры, значит они как-то должны к ней да, да, плесать от нее. Значит, сколько проголосует там... 58 процентов. Ну, будем с запасом 64 миллиона. Пусть придет на избирательную часть. Это максимальная цифра. это Которую они уже нарисовали, они даже под нее не сработают. Сколько готовы проголосовать за Путина? Ну, пусть под 70 процентов ну, 43 миллиона там будет. Они могут нарисовать. Ну, мы говорили 36, это максимум. Ну, пусть они нарисуют 43. В стране, где они декларируют 148 миллионов жителей, 43 миллиона за Путина, это это легитимность. Наша задача, чтобы не было этого числа 43. Наша задача, чтобы у него было там меньше 30, и все. И тогда мы его похороним очень быстро. Вот такие дела. Песков ответил на вопрос, кто перечислил средства в избирательный фонд Путина. И знаешь, как он ответил на вопрос? Укол, да, я думаю. конечно. Он, он сказал, что посоветовал обратиться в штаб Путина. А, вот. И да, что тот начал функционировать полноценно. И право он не имеет отвечать на эти вопросы по закону. А вот, местные. вот такие дела, да. Ну, здесь просто так ну, да. приглядывает за теми, кто ворует. Такие вот дела. Как пишут, вот как изменилась страна за 18 лет. И тут огромное количество так называемых экспертов. Вот вопрос экспертам. На хера вы нужны? Чтобы понять, как изменилась страна, нужно просто прожить в ней 18 лет. И все. Например, вот зачем эксперты, чтобы понять, насколько он поднял медицину? Да. Если мы понимаем, сколько больниц родилось, Да, если, то, если то, для то, этого то, нужны эксперты, да. значит медицины нет. Вот именно. Чтобы кто-то сказал, что что-то есть, нужны эксперты. Потому что без экспертов ясно, что все в жопе. Экономика побила важные рекорды. Главным важным рекордом был нефть по 170. Это заслуга Путина. В чем заслуга? Молился, на Гундяев Я хорошо это. или что там. Представляешь, заслуги какие. То есть к его, к его заслугам а, это борьба с безработицей. Какая? С ней боролся. У себя да, там, наверное, это... да, это вообще просто жесть. Да какая нахер борьба с безработицей? Да, это... Ну, может быть, этих э -э, горничных нанял побольше. Только так он мог бороться. Mm -hmm. Такие вот дела. Так. Опа. Очень много, конечно, троллей. Так вот, э, выбрались из демографической ямы. Представляешь, то есть нам говорят, что все бабы больше не нарожают, потому что баб нет. Это официально э, эти министры его рассказывают, эксперты а говорят, да выбрались Представляешь, из Представляешь, прошла удачная военная реформа. Как можно так врать? вот какой-то. Это вообще в чем удачная военная реформа? В чем удачность? Ну, медицина Все военные училища уничтожили. Стало более... Сержантов заменил. Офицеров нет. Нигде не обучают. Самые лучшие училища уничтожены. Военные, летные, это ракетные. Да, я говорю, у меня сын младший хотел поступить в это... В летное училище... Краснодарского края, как он Армавир, да, в mm -hmm. Армавирской единственное летное училище. Да, у меня дружан, ну, нужно, нужно понимать, то есть в очень больших погонах, в очень больших погонах. Я ему звоню, говорю, слышь, вот можно сын пристроить в летное училище, ну, вроде как прошу не за. Я, потому что не знаю, как это все происходит. Умный все. Ну а... там же наверняка есть какие-то такие ходы, но это еще 2007 год, да? 2008. Он мне говорит, слышь, ты знаешь, сколько на истребительский факультет людей набираются? Я говорю, нет. 10 человек. По всей стране 10 человек. Он говорит, вот так он да, он говорит, даже если я буду за тебя всей душой, ну ни одного шанса, потому что там есть некоторые семьи, у которых там еще про прадедушка, да, начинал летать, там еще на, на этажерках, говорит, ну ты меня правильно пойми, ни одного шанса устроиться нет. Я говорю, ну ладно, что тут, представляешь? Вот, 10 человек это реформа армии. И они, язык поворачивается у них. То есть чем наглее ложь, видимо, как говорил Гебельс, тем более поверят. И... Вот такие дела. Надо, конечно, банить троллей, что-то это. Более, более понимаю, активно, да. Да, глава Росздравнадзора ожидает исчезновения поддельных лекарств в 2020 году. А пока вы будете Потому жрать не говно. Не будет ну, да. нет не, он, он говорит, ну так бы сказал, вот 711. мы выбором дорогого Вовы Путина сделаем, чтобы не было поддельных лекарств что трудно сделать, чтобы не было поддельных лекарств, без всяких этих акцизных марок, очень просто. Но это говорит о чем? О том, что к 2020 году все лекарства будут с акцизными марками, за которые надо башлять дополнительно, и некоторые дешевые лекарства, там разные всякие аспирины, да, дешевые, которые в России производились, они будут стоить кратно дороже, потому что акциз на них стоит дороже самого лекарства, представляешь? Жесть. И Путин убрал из законодательства термин «жилье экономического класса». Ну, потому что Шувалов сказал, что это, э, в свое время сказал, что это унизительный термин. Ну, то есть, унизительный термин убрали, унизительное жилье плачь, оставили. Жилье да? Унизительное жилье оставили. Так что все нормально. То есть, Путин нас учит, что... Надо поменять одно слово на другое И, и все, все сразу да, изменится да, да. Да, Такой вот он молодец ну, Он считает, что халва Если говорить, то сладко будет Такие вот дела Так. И... Минтруд предложил добавить В потребительскую корзину мясо и рыбу то есть, говорит, вот, Подонки, э. да, говорит, ну, хорошая потребительская корзина, но в основном там хлеб и картошка. В основном хлеб и картошка. Да, а вот что-то вот надо добавить. Мясо, рыбки надо добавить, овощей, фруктов надо добавить. Когда, какая нахер потребительская корзина, если это кусок хлеба и картошка? Да. Сразу вспоминается то рассказ про карандаша. Помнишь, в 1947 году, когда карандаша... Посадили, никто не знает, почему его посадили, ну, в сталинские времена были, но вроде бы, как э, история рассказывает в виде анекдота такая, ну, вполне допускаю, что кто-то написал анонимку, и, и так и было, что э, шло представление, карандаш вышел с мешком картошки, положил его и сел на него, и, э, ну, этот там... Конферансье спрашивает: карандаш: ты что делаешь? Он говорит: сижу. А на чем ты сидишь? Он говорит: на картошке сижу, он говорит, а почему? Он говорит, вся маска на картошке сидит. После этого он уехал в Норильск, да. Вот. Но так это или не так, может быть, он бы и так уехал в Норильск, да, да? Да. но что ничего не изменилось ты обрати внимание, причем обрати внимание, со сталинских времен не изменилось. А с царских времен, которые про сегодня мы говорили, очень сильно изменилось. Вспомни, что делать а, Чернышевского. Mm -hmm. Новый человек Рахметов, который не ест апельсинов каждый день, а как народ кушает каждый день мясо. Yes. Да, понимаешь, вот оно что, вот потребительская корзина современного народа. В МВД заявили о сокращении 10 тысяч сотрудников. Но это не в МВД заявили, это госавтоинспекторов сокращают. Почему? Знаешь? Ну, ты давно в России не был, поэтому не знаешь. Там что везде повесили камеры, везде поставили фонари, чтобы считывать, для чего нужны были инспектора. Чтобы собирать бабки и отдавать наверх. У них прилипает к рукам, понимаешь? А технику не обманешь. То есть все фотографируется, бабки идут наверх успешно. И вот тут интересный момент такой. В Омской области развивали <сорк> комплексы фиксации ПДД, которые установлены казачьим войском Днепр. То есть вот эти казаки, с позволения сказать, занимались тем, что обдирают, занимаются тем, что обдирают сограждан. Представляешь, какая мерзость. То есть ставят вот эти камеры, эти камеры у них разбивают, а чтобы охранять их, казакам, чтобы охранять им, нужны росгвардейцы, сами казаки охранять, мало того, что они, это не казаки, блядь, это барыги, Да, это барыги, это вообще нехристи, представляешь, какие нехристи ставят там эти камеры, чтобы собирать бабки а сами сад их охранять нужны росгвардейцы и теперь да, и вот подобная кризис. практика является положительным примером взаимодействия управления росгвардией по Омской области с общественными организациями казаки реальные посмотрите что происходит Смотрите, какая мразь вокруг вас как позорит вас <свят> новый способ стимулирования чиновников озвучил Минфин представляешь <свят> что есть они говорят о том... Теперь? Нет, нет. Окей. Одних сократят, а за счет сокращения увеличат зарплату. Знаешь, когда я впервые об этом услышал? В середине 90-х, во времена Ельцина... 8, 8! Представляешь? То есть мы это... Все уже проходили, ребят, нам правят вообще втирать не надо. Зачем им нужно такое большое количество чиновников? Затем, чтобы организовывать вот такие подтасовки на выборах, чтобы были те, кого можно загнать Но голосовать, сколько, да, чтобы благотворил вот. на содержание было Путина. Так, и в Минтруде рассказали о случаях отказа о назначении пенсии по старости. Оказывается, было несколько случаев, несколько, ну там несколько сот тысяч мы не знаем когда отказали в назначении пенсии по старости, потому что не хватало стажа или баллов. Можете себе представить? Потрясающая ситуация. Знаю, ты... Да, знаю, потрясающая знаю, ситуация. Минимальная пенсия, минимальная пенсия должна быть в любом случае. Даже в советский период была минимальная пенсия. Вот человек ни, нигде не работал и достиг 60-летнего возраста. Он приходит, приносит документ один, что он 60 лет. Он говорит, трудовую нету. Какие документы есть? нету, Где работал? Нет. Воевал? Нет. Ничего не знает, Все. Сидел в тюрьме. Вот 60 лет. И то ему начисляли пенсию 10 рублей. Представляешь? Теперь во Франции человек, который ни разу во Франции ни дня не работал, приходит и получает пенсию девятьсот, по-моему, да да, да, да. И вот получается ситуация такая. В советский период я помню у нас Пандаков был Константин такой Преподаватель колхозного права. И вот он говорил, там говорит, вот назначается пенсии по старости людям, не имеющим трудового стажа в городе 10 рублей, а в селе с учетом свежести деревенского воздуха 6. Я так на всю жизнь запомнил. Так что привет ему, я знаю, что передадут. Вот. И... Я к тому, что ну, это вообще просто супер, конечно. То есть супер отказ выплачивать пенсию это уже, это уже сверх норма. Вот РПЦ опровергли слухи о переодевании с... федеральной службы охраны в священник. Там фотография, такая священник в ряде", и у него а, это провода, там наушник, да, да, там и все такое прочее. Понятно, что это ФСОшник. И я вполне допускаю, что они его и не переодевали, что у него форма такая, у этого КГБшника. Ну, половина священников КГБшники. Мы это знаем, и никто этого не скрывает. То есть, теперь только такие ангелы посещают нашу РПЦ Так, вот мне говорит, предлагают идти сделать что-нибудь. Я каждый день делаю очень много. Вот а, говорит, Сидишь там, дишь, язык трешь. А телевизор вы включаете, там эти, которые вам в уши ссут, они, это, они не работают. У них тоже работа, только у них злая работа. И у нас противодействие с ними. Только у меня ресурс не тот. У меня нет путинского телевизора, нет таких ресурсов финансовых, которые могли бы все это сделать. И тем не менее... Потом их только почестям, деньгам и славе... Путинские хлы подвергаются ну, да. броне, а мы подвергается. Вот миллионы недоплаты льготникам, пенсионерам. Конечно, потому что главная задача это обрезать, отнять, это вот сходи, подтверди. Никто с первого раза ничего не получает. На все нужно подтверждение. Иди подтверди то, иди подтверди это. А значит, почему? Не, нет, главное не это. Главное то, что пенсия начинает начинает платиться с того момента, не как ты обратился, а как документы все собрал. Это разница между Европой. То есть здесь заявка, тебе не платят, пока ты не соберешь документы, но платят с того момента, как ты подал заявку. А там хрен тебе. Вот такие дела. И Сейчас обсуждают все выступление этого Кирилла Гундяева, который заявил, что, значит, потому бы я призвал всех, в том числе православных людей, обязательно принять участие, особенно предстоящих выборах президента. О чем говорит? В чем принять участие? Особенно, а не особенно. В чем? Ну, вот вдумайтесь, то есть настолько у человека там в башке, он же профессиональный оратор. Его учили этому, и как он говорит, это очень важно. Когда человек вот такие акценты делает, представляешь, он, он не просто врет, он понимает, что он вводит людей в заблуждение. Я повторяю, по, поэтому я бы призвал всех, в том числе православных людей, обязательно принять участие, особенно в предстоящих выборах президента. В чем еще принять участие? Ты призываешь. Это очень важно. Вот с точки зрения психолога, это полная херня, которую говорит полный хер. Кроме того, и наши сборы действуют и при, э, принимаются э, решения. А, и наши соборы. Кроме того, и наши соборы действуют и принимают решения через голосование. Поэтому голосование выборы — это то, что присуще церкви. Опять пиздишь. Церковь по, при помощи жребия всегда избирал патриарха. Когда не избирали? -то да, да только, только когда Сталин назво, назначил КГБ, чтобы патриарха. До этого, когда были патриархи, их избирали по жеребию. Тихон был в хвосте очереди, когда его по жеребию избрали. И может быть поэтому церковь сохранилась. А до Тихон не было патриарха, потому что царь батюшка с петровских времен возглавлял церковь. Брет просто, как я не знаю, как и что. Первая партия газа с Ямала в итоге придет в США. Так что, Жень, там смотришь нас наверняка в Бостон придет, так что жди. Газ уже в пути, представляешь? То есть это... Не совсем верит, это. Операция «Газ за спасибо», ФСБшная операция. Американцы начали торговать газом. Американцы стали торговать газом. То есть сжиженный газ по всему миру тащут китайцам, японцам. Скоро уж в Норвегию повезут, потому что море газа. Естественно, в стране цена подрастает. Но ну, там и страна благополучная. Да? Задача привести хоть один газовоз. Чтобы показать перед выборами мы в Америку газ. В всего, а Конечно. Готов, да? Конечно, а привезти я один газовоз, газ. отдать бесплатно, это такой ждите Джона Графтона. Бля, просто жесть какая Че Что вытворяют это? Просто вообще, ну, я, я не знаю. Встречным курсом, даже... идет газ, который да. они покупают здесь, они отсюда, сюда только да. чисто с пропагандонских... Конечно, целей. даже вот я говорю, я знаю таких подонков, безумных, креативных, которые бы такое не придумали. Это же как вот это говорит, потому что это, это рассчитано да. на самого последнего ватника, на самого последнего лоха. Газ в Америку. Да Америка от газа скоро взорвется, туда да. девать его некуда. Это все равно, что в Антарктиду снег возить. Тихон не, не сохранил, а разорил церковь. Давайте вообще не будем спорить. Поэтому у каждого свое мнение есть. Я, я не против э, ни того, ни другого подхода. Мы говорим да, о сегодняшнем. Мы Гудяев, говорим, Путиным, да, да, что Тихона, Тихона избрали по жеребию. Гундяева назначил Путин. Аксаков рассказал о сроках поступления в Госдуму проекта по криптовалютам. То есть будет такой проект по криптовалютам. И будут его рассматривать в феврале, очень сильно они обоссались и относительно рифкоинов и всех остальных дел, потому что они понимают, чем и как можно им открутить яйца и решили свою криптовалюту. И тут вот даже депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров просит президента, всех кандидатов президента, всех кандидатов раздать россиянам криптовалюту. Это вот как раз то, чем мы занимаемся. И никто больше, кроме нас, этого не сделает. Но мы-то раздаем криптовалюту, потому что мы не имеем властных полномочий. А если бы имели властные полномочия, мы бы раздавали национальные богатства, а не криптовалюту. Нафиг нам криптовалют, Мы бы деньги людям раздавали. Долю в национальных богатствах каждому. Госдума Весеннюю сессию примет 23 проекта для реализации посланий президента. А опять совершенно парадоксальная ситуация. Посланий президента нет. А реализации послания уже есть. Он еще может, он выйдет и пошлет, скажет, пошли вы все нахуй. Да. И это будет они послание были. президента. Да. да, ну, он же дурак, он же да. может такое сказать, и его то. же может накрыть. Да, он что-то не то, нехнет, и все. А они для этого будут, а, значит, отняли. Да, выполняли да, да которые... И ни одного не выполнили. Минобороны рассказала об угрозе терактов с применением дронов. Блин, они открыли Америку. Представляешь, показали. Это, что дроны можно, а что? Да. Можно было, а, можно было да. Представляешь, первое боевое применение дронов, да. А, знаешь, где было? Я вот усилился вчера вспомнить и вдруг вспомнил ни с того ни с сего, что был советский пропагандистский фильм 25-го года, да, про а, как Наполеон Газ. Некто такой, Наполеон Газ вместе с эскадрильей каких-то там самолетов газовых Должен был Питер уничтожить, ну там, белогвардейцы и так далее А доблестная Красная Армия подняла своих красных соколов И беспилотники газовые, вот эти газовые беспилотники Как раз всех и заколбасили, понимаешь? То есть газовые беспилотники, 25-й год Первое применение боевых дронов, первое применение, боевое применение это бомбежки Лондона ФАО-1. Они нам рассказывают, надо же, кто-то дронов применил. Причем э, э, мы знаем, что дроны в, в качестве, но ну, не в качестве, в качестве боевых так сказать, инструментов, ну, может быть, прообраз дронов, да, были уже и в Советском Союзе. Все эти ну, правда, это самолеты-разведчики были, но э, тем не менее, да. И вот, они э, а только разведчики. Этот еще, который делался из МиГ-15, а потом из МиГ-17, уничтожитель кораблей такой, на подводную лодку его ставили, и он там с нее взлетал, это тоже. Это крылатая ракета. Что такое дрон? Крылатая ракета, фактически, да. Вот, и, значит, вот... Э, Обижают тут американцев, говорят, что это только они могли такие дроны им дать. А там фотографии не видел, но это обоссаться. Там из сделаны какие-то на них. Приделен, значит, бомба такая. Ну как там все Мы люди делают. С этой да. И эти, наконец, значит, шибли то, кто там шиб, непонятно. А вот американцев всячески обвиняют в этом, что это они все сделали. Я могу вам что сказать. Вот сейчас... Если я отсюда выйду, пройду меньше трех кварталов и зайду в магазин, я могу купить дрона, который гораздо круче, вот в несколько раз круче того, который там на фотографии якобы применяли, да, он имеет потенциал ну, кратно выше. То есть два километра он э, летит управляемый. Потом его можно запрограммировать, и он найдет точку самостоятельно, неуправляемый. Он в виде самолета высокая скорость 80 км в час. Представляешь, и на него можно повесить все, что угодно. Так вот, он там стоит 499 евро. Почему я не покупаю, для меня дорого. Я жду, когда в феврале скинут, да, и тогда можно будет... Он снимает, то есть можно одеть очки. Все, что видит он, ты видишь, все снимаешь, и это не фанерная вот эта вот херня. И стоит, ну, 500 евро. Представь, а что у террористов 500 евро, что ли, нет? Поэтому какая хрень это вот просто... Ни в какие ворота с этими дронами. Но хрень продолжается дальше. Минобороны за... заметила самолет разведчик США во время атаки на Хмельмин. То есть ватники все должны... Ну вот же <с так! <с Они управляли вот этими как раз дронами самолета разведчика США. И немало никто... Да, да, да, да, чтобы ими управлять. Немало никто не озаботился тем, что самолет, который заметили во время атаки на Хменин летал над Средиземным морем 4 часа 4 часа летал называется этот самолет посейдон но ну, это боинг 737 800 и вот с этими заканцовками за да он чем отличаются у не такие заканцовки чтобы повышенные ну, большие углы атаки критические и за закритические преодолевать если будет ракетный ну, как бы обстрел какой-то, нападение, он может как-то уходить там, ну, пытаться, по крайней мере, противоракетные маневры. Я работал с противолодными самолетами, когда служил в армии. И они летают и больше, чем по 4 часа. Что они делают? Они расставляют радиобуи, целую сеть радиобоев, снимают всю информацию. Все это находится в общей системе для того, чтобы идентифицировать подводные лодки. Это очень умные машины. Сейчас они нашпигованы аппаратурой. А единственная работа, которую они могут производить, это разбираться с подводными лодками. Они для этого и сделаны. И то, что Посейдон летал над Балтикой, а там какие-то э, стукнули, значит, дронами, да, то есть это в огороде Бузина, в Киеве дядька. Вот так это называется. О чем вообще речь? Причем это же не Захарова говорит. Это Министерство обороны. Они прекрасно понимают, о чем идет речь. Что этот самолет вообще близко не может быть никак связан с этими дронами. Он даже наблюдать за этим не может. Он за другими вещами наблюдает. Он лодки ищет. У него задача такая. Так что, ну, вранье. Постоянное вранье. Так что, вот что можно? Я помню, в советский период помнишь был такой мем. Подводная лодка в степях Украины да. А это подводная лодка в, Сибирь, в сирийской пустыне По-другому не назовешь Ужас, конечно Да, вот, то есть, сразу же Ну а где у них эти... Слово правды Как скелет, на который бы можно было мясо наращивать У них все состоит из вранья И к вранье вранье и прилипает Ну да, да, потому что По-другому Славка во всем спец Причем здесь спец Ну что такое Трудно знать, что такое самолет Посейдон, что ли? Ну на смену Орионов прислали Посейдон Орион, это совсем вот развалюх, который там вот сейчас… А вот тут очень важно. Ну, неужели вот кто-то верит этому? Вот я хотел бы, чтобы ты прояснил, вот человек либо откровенно пишет, либо он рассчитывает на тех, кто ему поверит представить. Что вы гоните на Путина, это Алексей пишет? Он бывший ККБшник с внешней политикой. У него норм. Какой норм? Вот. Получается, он знает свое дело. Ему бы хорошего помощника, который занимался бы внутри страны, ему цены не было бы. Хороший помощник ему нужен в виде палача, который о, ему о, повесит пеньковый галстук. Тут даже Какой, не сказать, какой, вне, политику, какой внешний политик? Просрал, внешняя да? политика в России жопа. Все просрал, вообще все. А Но если с братскими народами иди. поссорился, да, если ближайший, что такое внешняя политика? Это сделать так, чтобы хорошо было стране, чтобы страна жила не в окружении врагов, как сейчас живет, чтобы не было санкций. Чтобы не... А что, по-твоему, внешняя политика это выебываться, что ли? Прийти, да. приходит вот он за стол, садится с ним Дель Русев, который потом нахер выгоняют И все. Из России авторитет народа использует подонок. На, по на одном гектаре с этим человеком срать никто не хочет садиться. И это авторитет. О чем ты вообще говоришь? Если бы не было Советского Союза и, да, и того, что после этого э, утилизирует Путин, в том числе и внешнюю политику он утилизирует, то ничего, кто, кто бы с этим Путиным разговаривал, стал с ничтожеством, с окурком. А во внутренних каких ему еще помощников, кроме озерных, ротенбергов, мало? Там и сил, полно. Вовнутрь, еще ему нужен помощник? Что один воровать не успевает, он говорит, ему бы еще, еще какой-то помощник нужен, а? Вот подонок, или дебил этот Алексей, или, ну, или тролль обычный. Так, исторический центр Дамаска обстреляли боевики. То есть вот всех боевиков уже поразили, да, всех победили. Помните, как Путин сказал, что всех боевиков победили? Они захватили окраины Дамаска и там обосновались. После этого про это замолчали. Ну да, на окраинах там обосновались, да, да, да, да. А теперь они обстреливают центр из минометов. Представляешь, то есть война идет в Дамаске. Кто а да. им тогда скажут? А тогда просто тему переменят на другую, как будто ничего не было, это был стандартный. Так он одно дело бросил, начал другим заниматься. Затем, как ты говоришь, тему, ну, да. да. когда можно да. начать следить. Но новых лучших, да. Армия Сирии сообщила о нанесении Израилем ударов по району близ Дамаска. То есть, вот удивительная ситуация. Представляешь, сейчас э -э, Трамп бы опять дал там команду ракетами пулять куда-то там, э -э, в Сирии, да, такой бы шухер начался, там Путин бы пеной бы плевался. Лавров бы там исходил на крик вообще, на, этот, на, на визг бы исходил. А здесь, раз Израиль саданул. А кто саданул? Нетаньяху. А ему а можно. можно. Я Нормально саданул. Представляешь, что уникальная ситуация. Друзья евреи, скажите мне, что знает Не Таняху про Путина. Я тоже знать он хочу. Знаете, что Путин не тот. Путин не Путин, скорее всего, он знает. Потому что спокойно держит Путина за яйца. Вот так вот там подергивает. Видите? То есть... То, что может делать не таняху ни в коем случае даже Трамп не может делать. Никто не может. На севере сирийского полуострова ликвидировали 8 о, синайского извиняюсь, экстремистов. Это в Египте. То есть нам рассказали о том, что в Египет можно лететь, но периодически там по десятку а, и, и так называемых экстремистов. Ну, там экстремист-то не тот. Нужно понимать, что экстремист в Египте это не тот, который это перепощивает. Он и да, может. Это не тот, кто там что-то перепощивает и лайки ставит. Те, которые 4000 в России экстремистов, да, дела возбудили уголовные. Там реальные, те, которые стреляют, в церкви взрывают, людей убивают. Так что Эрдоган назвал дело против турецкого банкира попыткой политического переворота. То есть то дело в Америке, когда турецкого банкира под санкции подвели, и дело против него в суде рассматривают относительно ну, неисполнение санкций против Ирана. да, Вот это оказывается попытка переворота. Ну, вот, риторика узнаваема. Да, вот США пытаются там перевернуть что-то. В Турции, то есть не народ а Турции ну, вся политика что у да. что у Путина и улицу в Анкаре, где расположено посольство Арабских Эмиратов, да, переименовали после Твита. Представляешь, вот как Эрдоган реагирует, то он Твиттер запрещал. А сейчас представляешь, ситуация какая: кто-то там разместил. Про Фахреддина Пашу Про генерала турецкого Твит Ну из посольства Причем ругательный конечно Ну естественно что арабы могут хвалебную, что ли разместить Относительно генерала Османской империи Но наверное нет Вот и что сделал Эрдоган Он переименовал улицу В улицу фахридина Паши Представляешь как он там Представляешь? Отвертиться а такому насилию? Как да. Путин компенсирует роликом российским, у кого там назад не перестолился? Да. А назовет Да, он, видишь, вот, решил таким образом унизить арабские эмираты, то есть, чтобы вот сидите. Но я понимаю. Увидите, да, какие да. будем награждать головорезов, жуликов всех. Путин сейчас всех воров улицы назовет. Но это он взял пример с улицы Немцова в где расположены российские посольства в некоторых государствах, да, там улица Борис Немцова, но это, это абсолютно другая тема. Это, это, это, Путинское это, государство это. убило Немцова и напоминать об этом нужно каждый день. А вот интересная тоже тема рассматривается, оказывается, самолет, который упал в, в Сочи, который летел в Сирию год назад, упал. Там был некий Иван Столяров, который в ансамбле служил военнослужащий 11 лет. И вот в течение года, а, после того, как он разбился из служебной квартиры, выселяли его жену и троих детей. Ну, твой, а? Вот наконец пришло письмо ну перед выборами, что ну оставайтесь, оставайтесь. Представляешь, какие мерзавцы? Уникальные мерзавцы. Правда. Да. Да нет, ну там, представляешь, какая там служебная квартира, ну это обоссачка вообще, представляешь? То есть они там воруют, я не знаю, там. Не они а там. В... Да. И Тиллерсон отказался возвращаться на Кубу, отказался возвращать на Кубу американских дипломатов из-за акустических атак. Но я понимаю, что эти акустические атаки делали не кубинцы, а наверняка путинские. И делали и утечку специально дали, чтобы выжить дипломатов с Кубы. То есть, это такая, такая вот дипломатическая война, чтобы отдалить Кубу насколько можно от США. Я говорю, сейчас кубинцам самое время Рауль Кастро встретиться с президентом США и у него да, да. И подписать все возможные и невозможные документы, чтобы обеспечить будущее своей стране. Спецпрокурор в США по России допросит Трампа. Уникальная ситуация, обратите внимание, можно допросить Нетаньяху. Причем следователь может выдернуть Нетаньяху, посадить. И допрашивать его, и тот спокойно дает показания, независимо от того, что он там весь герой, весь там из себя, и независимо от того, что его семья жертвы принесла колоссальные, так сказать, пользу Израиля, спецпрокурор может вызвать... Президента И тоже допрашивать его, независимо от того, что это президент Трамп, который всех крутит там на одном месте, миллиардер, весь из себя гениальная личность и все равно он идет. А Сечина, блядь, в суде нельзя допросить. Сечина паршивого в суде нельзя допросить. А их только в Ну да, только в кандалах, только в Кандалах. Трамп решил побороться за пост президента на следующих выборах. Ну, это было ожидаемо. Интересно, с кем будет? С Клуни бороться? Вот прогноз. Я думаю, против него выставят Клуни. Бабу против него уже больше выставлять не будут никакую. То есть, скорее всего, выставят Клуни. Ну, чтобы он там такой респект. И все такое. Посмотрим. Ставлю на, на Трампа в данном случае. Ну, пока, на сегодняшний день, пока он э, сделал главное, да, Индекс Доу Джонса и вырос до 25. А это, я не знаю, что это, это как биткоины поднял, да? Слуцкий. России готова стать посредником в переговорах между Сиулом и Пхеньяном. Оказывается, вот Слуцкий, это, это, это глава комитета Госдумы по международным делам. И я так понимаю, что он же не свои речи. Говорит, это, так сказать, согласованная позиция, но это не могут вложить в уста там, Путина. Всегда вот Путин напоминает мне тот анекдот, да? когда сучья свадьбы, бегают собаки какие огромные, сучка сама здоровая, вдруг маленький кобелек бегает, лает там между всеми, всем мешает, лезет там, кого-то отталкивает, а один пес говорит ему, а ты-то куда лезешь? Ты даже в случае, если вот никого не будет, ты не достанешь, просто не достанешь до нее... А тут говорит, да я страсть люблю, как крутые тусовки. Вот, вот Путин тоже страсть любит крутые тусовки. То есть, ему там, в общем-то, в Сирии он крутые тусовки устраивает. На Украине крутые тусовки. И вот здесь он решил тоже вмешаться. Вмешаться! Но если он вмешается, то все, война, значит, будет атомная. Евросоюз решил э, расширил санкции в отношении КНДР. Ну, это, в общем-то, логично было. Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей. Тоже логично. Кончатся они приблизительно тем, что э, толстенький на время утихнет, за это ему дадут еды, там, того-с ⁇ А на самом деле, ночью, да, зачем его кормить? Я вот этого не понимаю. Кормить надо непосредственно людей. Ну, мы знаем, да. Да, Непосредственно. Да. Вот эти деньги, они могли бы, вот, на, на, я говорю, на дронах, там, на шарах закидывать туда еду, гаджеты, установить э, связь да. очень четкую. Там люди получали бы э, вот эти шмотки, еду, они бы им как-то торговали. Начался какой-то бизнес, и это бы снесло этого толстого, вот на одну это, секунду. Если иметь цель, может, у них другая задача. Вот я, тоже считаю, что американцам выгодно, что толстые есть. Корейцам выгодно, как Корейцы, это не плачевно. Это представь выгодно. себе. Поэтому почему ты думаешь, что им выгодно свергать? Вот Потому представь себе, они... корейцев там 40, ну, под полтинник миллионов человек, да, и тут под 30. И у них, грубо говоря, стена, да, как, как Берлинская. вот. И сейчас, если ее не будет, что будет? Можете себе представить. Будет полная жопа. Надо накормить. Обеспечить работой, обучить 30 миллионов человек. Сейчас Южная Корея по экономике обогнала Россию. Можете себе представить, там Южная Корея и на карте не видно. Конечно, по объему, не на душу, конечно, Нет, по объему, душу конечно. Представляешь, объем экономики выше, чем в России. И тут и в этой ситуации, в этой ситуации сейчас к ним а, прицепится вот эта вот штука. Конечно, они там все в шоке. С одной стороны вроде братья, но с другой стороны столько лет уже прошло. То есть таких жестких родственных связей уже нет. Поэтому фиг ее знает. Ну, Хотя, с другой стороны, если корейцы, они способны мыслят. Может, они наоборот дадут этому, такой толчок. Если Южная Корея, Северная объединится, и как бы этот процесс будет такой более-менее управляемый, то это будет прыжок такой в будущее. Пока не всем это выгодно. Я конечно, думаю, и не всем. хотят держать эту собачку за ну, удовлетворение. Конечно, обязательно. А вот глава делегации КНДР ожидает ценных результатов от переговоров с Сиудом. Видишь, как очень ему... Ну... Ценный результат какие? Ну, там овса пришлют, там зерна пришлют, что-то еще, там бензина, опять же, потому что, ну, проблемы, конечно, жуткие, даже бензин нет. Китай готовит плацдарм для удара по Индии, тут вот несколько таких газет, в общем-то, и в том числе, заявили о том, что в общем-то растет напряженность, но ну, мы знаем, что она растет и всегда мы забываем, то есть мы рассказываем о каких-то вещах, мы всегда забываем, что есть Индия, <смех> у нее очень плохие отношения с Китаем. Они разбираются за территорией, которые находятся в горах, и казалось бы, не нужны ни Китаю, ни Индии, да? но тем не менее нужны всем. Китай уже проводил учения недавно на высоте 4 километра, туда затащили и реактивные минометы, и танки, я не знаю, что туда вообще ничего не затащит, но 4 километра в Тибете. Представляешь, тысячи километров бездорожье, как они туда затащили, одного богу известно. Ну как, зачем? Что показывать, что они там тоже могут оборонять свою территорию. Понимаешь, именно вот свою территорию. И э, важный момент, конечно, с одной стороны Китай, с другой стороны Пакистан. И там, и, там, и там растет напряжение и некоторые вещи, которые сбрасываются со счетов. Там толстеньким занимаются, Путиным занимаются. А выстрелить ты может, совсем из-за угла. Понимаешь, вот такой, знаешь, как, вот, как эти любят лабухи, которые там на похоронах играют, какой вариант похоронного марша будем играть? из-за угла. Катам-пам-пам! Та -пам. Вот может так случиться, и надо напомнить, что Китай и Индия это все вместе по 3 миллиарда человек, ну то есть 40% населения Земли. Да? И это ядерное оружие, ну процентов, наверное, 15 всего ядерного оружия, которое есть на Земле, может быть, чуть повыше, побольше, потому что мы сейчас информации ни по тем, ни по другим. Ну и плюс еще там Пакистан тоже с ядерным оружием. В общем-то там на 18 год готовится Ачата очень серьезный. И вот там никто не собирается ни, ни разруливать ни с кем. Ни ВОВ там никому не предлагают. Конечно. В Киргизии задумали обязать чиновников носить белые колпаки. То есть с президента и до самого там низа чиновники должны будут носить колпаки, если будет принят закон А! Представляешь, этим. но честно, я тебе скажу, что с точки зрения частоты выборов, Конечно, там тоже они не очень честные, да. С точки зрения процессов, тех, которые там происходят, там более демократические процессы происходят, представляешь? То есть то, что происходит в Киргизии, это более демократично, чем то, что происходит в России. Уникальная вещь. В МИДе прокомментировали заявление США в вмешательстве России в выборы в Мексике. Ну, сказали, опять: ну, это же вранье! Какие выборы. Да, это не мы. Но опять же! Вот что комментировать? Вот МИДу опять мы говорим, ребят, не надо ничего комментировать. У вас есть бумага. На бумаге пишите нота, да, и несете, вызываете посла американского внушают, вручаете ноту и говорите, мы очень обеспокоены в связи с вашим заявлением, мы считаем, что вы там туда-сюда, тенденциозный подход и так далее. Дайте доказательства и посмотрите. Есть другой вариант. Можно привлечь к ответственности через американский суд лицо, которое вас оклеветало. Нет вопросов, в американском суде соберут жюри, они будут сидеть, там брови так делать, смотреть, читать и что-нибудь они вычитают. Да, и... Вы не решение, да решение причем не да, правосудное решение. Да, и вот... 8 числа активисты заблокировали Киево-Печерскую лавру, Вот пишут радикалы, говорят, что в лавре находится штаб Сепаров и ФСБ. Я, я вот никакой не радикал украинский, но могу подтвердить, что так оно и есть. И эта информация вообще совершенно как бы, открытая, да, что все эти как бы, места деятельности РПЦ, это и есть ФСБшные. Нычки, а да. Это по всему миру. По всему миру РПЦ это есть КГБшная резидентура, агентура. Что там греха таить. А вот относительно Киево-Печерской лавры, я говорю, мне очень больно, потому что я был в Киево-Печерской лавре, я православный. И что я видел? Вот тут интересная вещь. Значит, сотрудники монастыря и между сотрудниками монастыря и активистом произошла словесная перепалка. Кроме того, активисты пытались заплакировать Ranger ровер который пытался выехать с территории Лавры. Я когда заходил по территории Лавры, у нас было три человека, нас чуть не задавил лексус. Мы были с кормишном. Нас чуть не задавил лексус, где сидел батюшка в облачении с бабой. Mm -hmm. и мы еле выскочили из-под колес, вообще, пронеся, не останавливаюсь. Я говорю, да херешь, что меня же заорал. А Кармишин говорит, что ты на него наезжаешь? Он в затворе, схемник, с химник, с бабой в Лексусе, затворился. И все, и вот Рейнджер-Ровер, Лексусы, понимаешь? Ну, я помню, мы гуляли по Киево-Печерской лавре, зашли там с другой стороны, там орали какие-то в жопу пьяные попы, Били посуду, там что-то немыслимое, вертеп какой-то был. но впечатление жуткое. Гораздо более хорошее впечатление от посещения, собственно, пещер. Да? В этих пещерах мне было благостно, в отличие от того, что происходит наверху. А вот интересный комментарий Негра можно вытащить из джунглей, но джунглей из негра не вытащишь. Русского можно вытащить в свободную Европу из рабства Путина, но рабство из русского не вытащишь. Вот мы как раз хотим опровергнуть это и этим занимаемся. Негрой. Да, как Чехов говорил о том, что хочет написать про молодого человека, но так он и не написал, к сожалению, который каждый день по капле выдавливает из себя раба. Вот Я когда это прочитал Я подумал что я хочу Я тогда еще да, молодой я человек да, Я пытался тоже всю жизнь Выдавливать из себя раба по капле а, вот. И на ну, Украине задержан Предполагаемый убийца правозащитницы Ирины а, Ноздровской а, Про убийство этой правозащитницы Мы не говорили Ждали когда будет более, так сказать, больше информации. Вот сейчас убийца задержан. Предполагаем, убийца. Не факт, что он и есть. И, значит, вот родственники считают, что ее убили за ее правозащитную деятельность. За то, что она, после того, как задавили ее сестру, она пыталась добиться справедливости. И, в общем-то, на этом поприще добилась многого известности. И начала как бы двигать определенный пласт. И вот посмотрим, что получится. Но, конечно, хотелось бы, чтобы убийства раскрыли, чтобы преступников наказали, и чтобы украинское общество дало оценку четкую. Украина усилила охрану границ. Премьер Польши отправил в отставку глав МИГ и Минобороны страны. Ну, в общем там ожидаемо такие вещи. И вот самая главная новость. Голландский суд подтвердил право Российской Федерации на марку водки столично. Все, ну теперь все наладится, жизнь налаживается. Да, да. как помнишь, эти стреляли а, по базе Хмимим, да, с снарядами, на которых было написано «Сочи ваш» наш, да. и, а здесь э, стол столичная ваш и наш, да, там и так далее, или Тесла наша, да, или еще чего-нибудь. Вот уникальная вещь, уникальная вещь. Чем это собственность, которой владеет Россия, Столичное название столичное. Больше ничего у да, нас такого заслуженного внимания нет. А вот конь Резникович Падла, Путин такой смелый, говорит, летал на истребителе, гонялся за китами в открытом море, пускался на дно Байкала. Ну это что? Вот он действительно доказал свою смелость, если бы он вышел один на район к людям прогуляться. Да, один Проверили его смелость. Вот пишут, что жену Аршавина сняли с рейса за деструктивное поведение. Я всегда против того, чтобы людей снимали с рейса и так далее. Но тут я прочитал, и душа моя возрадовалась. В рапорте старшего бортпроводника отмечается, что Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ. То есть ее вот только, блядь, за это надо было пинком ноги. Бэм, майор ФСБ, ну получи, сука. Только за это. Может, больше не за что, за все остальное, ну, там, что-то велась, я не так, там, быковала. Ну, бывает, люди, люди разные, да. Ну, вот, как только сказал, что майор ФСБ, за это сразу, да, беспощадно. Да. И вот мы сегодня про пенсии, про минимальные говорили, там, что они отказывают и так далее. Вот меня спрашивали, как, мы, как будет пенсионная обслуживание в будущем вот этих вот э, лиц, в том числе и фсбшников. Ну, я считаю, хотя многие меня не поддерживают, что она должна быть меньше минимальной, как минимум в два раза. Как минимум. Потому что минимальная ⁇ это тот, кто ничего вообще не делал, ни хорошего, ни плохого. А тот, вредил. кто вредил, он должен получать в два раза меньше. Но есть... А, наш сторонники, которые считают, что вообще никаких пенсий им платить не нужно, даже при условии, что они не понесут никакой ответственности. Ну, сидел просто там дурака, валял штаны, просиживал, таких там большинство вроде. И, а, но вот пример опять же приводит Польша, где КГБшники получают такую же пенсию, как и все. Надо так делать, не надо, разберемся. Может быть, все-таки объективно наказать, кто совершил, а так, ну... Ну да. Нельзя без пенсии, у кого-то действительно родственников, не будет, что же мы ну, не видишь. Такие вот дела. Компьютеры Минобороны могут перевести на российское программное обеспечение, представлять, какая прелесть. То есть, То есть и это, это, это вообще жесть. Совсем я совсем похоронил. Да, я сразу, же, сразу же мысль у меня пришла, что вот Windows э, проводили э, работу по обновлению программного обеспечения. И подвисли компьютеры, у Полмира подвисли. У меня э, сколько? На часов 12. Никак он не мог оклематься после этого обновления. Представляешь, 12 часов, наверное... Э, там, что -то дергался, включался, выключался, потом, в конце концов, все-таки сам подлечился, да, потому что я не знаю, как его лечить. Так вот, представляешь, если программное обеспечение будет российским, да еще и компьютеры ну, российские. Подождет 13 часов, подумаешь, так я, подождет. я думаю, война как раз и начнется, а не подождет. Представляешь, Она, они, представляешь, что сделают эти компьютеры, поиграют в игру, как в том, помнишь, да. этот э, компьютер, которого... Звали, господи, как же этот... Ну, играл с компьютером в игру ⁇ Третья мировая война ⁇ Оказалось, что это компьютер Пентагона. И звали его на Д, как мальчика зовут. И потом там, вначале в крестике нолики играл, потом предложил, этот да, поиграем в Третью мировую войну. Ну давай, и все. Оказалось, запустил программу. Которая была учебной Но вынесена Стала на, на основной контур И все и, в Войну остановить было нельзя Но потом доиграли Остановили войну Как же его звали этот компьютер На Д как-то Кто-то помнит, напишите На Д как-то его звали И теперь вот буду сидеть с вами разговаривать Вспоминать, как звали тот компьютер Причем Относительно дронов в этой книге, она написана в 70-е годы, а потом и в фильме, который тоже в 80-е годы сделан, когда они приезжают к тому, кто этот компьютер создал, он запускает какой-то, значит, дрон в виде птеродактиля. Огромный птеродактиль, и он им управляет от 70-е годы, понимаешь? То есть... Я к тому, что эти, эти вдруг в Министерстве обороны вспомнили, что дроны могут в боевых целях использоваться. И российскую многоразовую ракету «Ангара» снастят крыльями. Я бы лучше назвал «крылышками». То есть это прокладка с крылышками и «Ангара» с крылышками, да? Для чего интересно, они оснастят крылышками, чтобы... Да, махать крыльями, да, и все летят. будет классно у них, они полетят, и да. Насчет не летает. Вот э, SpaceX, который секретный спутник э, запускал, то есть первую ступень выполнил все хорошо, то есть вывела, прилетела, сама села, все сделала, как ей положено, а спутник не вышел. Потому что он, оказывается, не отделился от второй ступени, или что-то произошло не то. В общем, там, я так понимаю, в чем фишка. Спутник секретный. То есть, одни допущены для того, чтобы запускать, а другие допущены до того, чтобы позиционировать его потом дальше, там, в космосе уже. И получилось, я так понимаю, что те, которые запускали, они не имели информации. О том, как надо его там позиционировать, потому что это секрет. Понимаешь? И в результате вот все как бы не секретные запуски нормально происходили. Но для Маска это, конечно, большой облом. Если да. сейчас будет выяснено, что э, вот как бы, э, ну, это связано с его деятельностью каким-то образом. Сейчас там вот ищут уже шпионов. Сейчас если шпионов не найдут, начнут искать виноватых. Это же не в России. Спрашивают, донаты работают. Не знаю пока. Сейчас откроем. Посмотрим. И такие вот дела. значит, Что я могу сказать? Я могу сказать, что минимум должно быть секретов. Тогда все будет складываться удачно. В том числе и у маска. Если будут секреты, даже у маска все будет складываться через жопу. Потому что новый информационный мир, мир, в котором мы живем, не предполагает секретов. Они не нужны здесь. Так, давай посмотрим. У тебя есть эти донаты? Ты можешь их открыть? Попробуй. Обнови тогда. Или да, нет тогда. Я обновлю. Оп. А то там у меня что-то не открывается. Мне там не открывать, я поэтому прошу прощения, я отсюда буду пробовать. Вышло так. Так, Георгий Монтегра. Вышло так, что когда протестующие кричат Путин вор, Запад слышит название книги Бориса Немцова Путин война. Да. Представляешь, да, по-английски Путин роман спасибо. Слава, если бы 5-го 5.11 в Москву, могу ли я сказать Дзержинскому, что я не раб. Если я был 5-го в Москве, могу ли я сказать Дзержинскому, что я не раб, и как думаешь, что будет с долларом и рублем до выборов? Твое мнение. Я думаю, что рубль они будут держать, с долларом тоже ничего особого не, не случится. Сейчас, в общем-то. Самая интрига сейчас идет в криптовалютах, в различных, в индексах и так далее. В условии, что доу-джонс индекс так вырос, с долларом точно ничего не случится, можно даже не переживать. А с рублем они будут искусственно держать до упора. Они фонды все эти uh -huh. и да, испотрошили. Сейчас они могут включить станок, напечатать, и инфляции не будет, потому Но, что да, у ну, да, пока пока еще некоторое время не будет. Поэтому они много чего могут сделать. Иван, здравствуйте, Вячеслав. Несколько раз писал вам на почту по поводу рифкоинов. Ответ пока не получил, они работают вообще или нет. Пока, я говорю, там програ... программисты занимаются сайтом рифкоинов, и нужно будет еще время, чтобы это была нормальная криптовалюта, чтобы мы могли не просто эту криптовалюту вам, так сказать, передавать в качестве держателей акций, да, чтобы вы могли уже сейчас ее продавать, покупать и использовать по вашему усмотрению. Так, Анатолий, революция, здравия нашим, все прекрасное человечество стремится к объединению против демонических сил. Только в России каждая партия тянет одеяло на себя, чтобы изменить эту ситуацию. Проявляйте здравомыслие, объединяйтесь против путинского мразочного режима слава героям, очень хорошо сказано Вячеслав, не вижу в эфире, Костю и Андрей надеюсь, они остались вашими единомышленниками, соратниками скромный взнос на право дело Оля, спасибо ну, мы говорили о том, что у некоторых людей э, как бы не выдерживают нервы, может быть не, нет такого количества терпения, которое необходимо, так сказать, для ежедневного труда на благо революции. То есть это же очень трудно, на самом деле, вот и психические нагрузки люди переживают колоссальные, кто занимается революционным процессом, поэтому люди иногда отдыхают, иногда просто, так сказать, получают возможность или сами себе дают возможность отдохнуть. Максим, здравствуйте, Вячеслав. Я вам вчера присылал донат с просьбой о помощи, но ссылку на видеообращение указать забыла. на почте, видимо, не увидели. Вот это видео. Спасибо, очень хорошо. Спасибо. Вот интересное сообщение, не знаю, насколько правда это. Владимир Новосик пишет. Грудинин у 230 членов колхоза свидетельство на украл. На свое АО зарегистрировал в первой половине 90-х. Источник Татьяна Карацуба Саид Бурхан в Ютубе. Нет, ну красные директора. Поступали так практически все. За бесценок скупали по И вообще скупка по за бесценок это то же самое, что скупка ваучеров за бутылку водки. Мы это знаем. Делал от Грудин или не делал, я не знаю. Но если он претендует Но на любовь к то он не должен этого делать. Парадоксальная это, наверное, ситуация. Я знаю у многих людей, кто не делал этого. Кто не скупал... Не, под лицами стали это делать. Не, не, не, не. они под лицом что-то... Не, стали. не. Вот смотри. Я, я, я, подожди. Они... Я знаю много людей, которые этого не сделали в 90-е годы. То есть они возглавляли какие-то предприятия и не стали скупать акции, отдавали эти акции своим работникам. Они не стали скупать паи. И знаешь, где эти люди сейчас? Ну, Конечно, потому что наслись другие, которые скупили и выкинули этих людей. Поэтому тут, в общем-то... Такая очень парадоксальная ситуация. То есть тот, кто скупал, мы его называем там под лицом. Да? А если он не скупал, значит он дурак. Да, вот. вот не значит из говна себе Да, да, да. Нет, значит, мы... надо из Даже, сказать. предположим, да. Грудинин идеальный. Вот я ничего плохого про него говорить не буду. Вот он идеальный, нет вопросов. Но не надо голосовать ни за кого, потому что мы за бойкот. Конечно. Бойкот – это главное. Но оправдать то, что он скупал, это не, не за ничем. То, что все скупали, это ну, не сговорка. Не нет, но ну, это может быть способ сохранить свое предприятие. Понимаю, ну, что это способ сохранить предприятие. Но ну, как он может после этого претендовать на то, чтобы быть президентом Сил нет терпеть этих иуд. Вместе хочу, и чтобы все по закону. Так вместе хотите или все по закону, или так так как это Ну хорошо, будем стараться совместить это, да, совместить, чтобы мораль и законность они как-то были вместе это, да, это особое состояние и всегда предметы и теории государства и права и другие предметы юридические рассматривают понятие мораль и законность, потому что они очень часто не совпадают. А вот я нашел подтверждение закона Мальцева о том, что Путин бедоносит. Вот завод ГАЗ в Нижнем Новгороде, где Путин объявил о выдвижении президента, остановлен. Работники отпущены ну, в ГАЗ. То, все что мы это... ожидали. Да, только что сказали. Был на ГАЗе, ГАЗу пиздец. Да. Причем выборы Представляешь, казалось бы, выборы, там огромное количество работающих, ну все равно всех разогнали. Они, они, вот эти люди, которые приходили, там, вот Путин приезжал, теперь сейчас благо будет. Теперь-то они что скажут? Когда? Ну приезжал, вас выгнали. На ваше усмотрение зачислить. На... Да, да, Владимир, да, отлично. Татьяна Кувшинка по необходимости. Спасибо огромное. Так, вот. Владимир, на ваше усмотрение. Так, а, да. Эдуард Коновалов, здравствуйте. Ранее вы говорили, что рифкоины ⁇ это доля национальных богатств, а сейчас, что криптовалюта, все криптовалюты ⁇ это своеобразные пирамиды, так как быть с долей Конечно, доле национальных богатств. Конечно, криптовалют, который долей национальных богатств обеспечивает, это Я и есть. поподробнее скажу, не просто криптовалюта, а так называемый токен, который да? имеет свои определенные условия. То есть этот токен криптовалюта, так называемая, которая, обесп... кроме того, что будет иметь хождение, она также будет обеспечена долей национальных богатств. Кроме того, мы в этом токене пропишем еще много разных возможностей. Например, вот то, что мы за Террифкоины можно будет выкупать вот эти арестованные дворцы, которых будет море, машины которые от сокращенных э, служб чиновничай налогу и другой море ну, да. машин. Вот за Кирилл То есть коем имеет коем преимущество. Получать, да. Роман, чем могу, ребят? Я с вами. Спасибо, Николай Н. Как мы будем побеждать Путина и его члена девок? Кто такие путинские членодевки? Ну, ну, в любом случае. Смысле... Да, да, ну понятно, как побеждать. Революция другого пути мы не придумали. Мария, спасибо. То есть все у нас абсолютно понятны все пути, которыми мы идем. То есть продолжение революции, бойкот выбором и так далее. Логический конец, логический конец может быть 18 числа. Если народ поднатушится, может быть и 28, я имею в виду января. Все, все зависит от людей. Когда? Сейчас люди готовы, мы это видим. Мы это видим давно. Сейчас Они готовы еще с 20, э, с этого, 6 марта. Уже тогда люди были готовы. Ну все, ну, нужно поднапрячься и все. Да, ну сейчас такая удивительная ситуация, я наблюдаю, что о чем бы ни шла речь, в конце концов она приводит мысль о том, что необходимо свергать Путина. Да. О чем бы ни говорили. Вот, например, Путин в новогоднем обращении сказал, что необходимо бескорыстно любить Родину. Сразу всем на ум приходят его дворцы его офшоры, его миллиарды украденные и ничего другого. И поэтому, кто бы чего не делал, все, как говорили раньше, о чем бы ни говорили, в политике речь идет всегда о деньгах. Точно так же всегда речь идет здесь о революции. О чем бы даже говорили сейчас Путин? Он пишет, Путин лучший человек. А он человек? Лучше я не знаю, но человек он, Путин. Вот ответьте на этот вопрос, если вы сам человек, Путин человек? Путин не человек. Так. И. Что делать с ворами мелкого звена? Ну, что... Воры Он мелкого есть. звена, да. да. Также подчиняются закону. И также по закону будут нести ответственность. Мелкая, крупная. Какая разница. Так. И. Так. Так. Путин рептилоид пишет. Мальцев ты в 90-х людей ловил, а Грудинин своих работников кормил. Каких людей я ловил в 90 х Мне в 90-е годы у меня было охранное предприятие, а также я был, был председателем, детей, да, кормил своих людей. Работали. И у меня было очень, а, а, очень много работающих. Очень много. Я тем более на Грудинина не наезжаю. Что вы пытаетесь поставить Нальцев Грудинин? Я не пытаюсь конкурировать. Нам нужен бойкот. Да, способствовать путинским выборам и работать на Путина. Больше ничего. Нам до него дела нет. В 90-е годы я с преступностью боролся, у меня было охранное предприятие, я потом избрался в областную думу, был председателем комитета по законности, борьбе с преступностью, и защите прав личности и так далее. И много вещей полезных сделал, я не знаю, что делал Грудинин и даже изучать это не собираюсь по той простой причине, что я считаю, что он хороший человек и дай бог, и дай бог, но бойкот это не отменяет. Ну, любой хороший человек, после того, как пошел у нас с этой властью, с Путиным, и стал участвовать в махинации, он уже не хороший человек. Не, ну, для то, меня, то, что осадок большой, что он был доверенным лицом Путина, но это вообще, это просто. Я знаешь. даже скажу, вот если бы Навального пустили на выборы, я бы понял, что он договорился с режимом и тоже бы не по-другому к нему относился. А то, что вот ему отказали, говорит о том, что он честный человек. После этого я его уважаю спасибо большое, что вы нас смотрите до завтра, надеюсь и распространяйте информацию о бойкоте обязательно бойкот обязательно Байк бойкот, бойкот. Да. под нашим значит под видео описание, там в этом описании новые реквизиты вот еще раз я показываю реквизиты, карточки Рыжова. Мы это... Сбер... Карточка. это карточка Сбербанка. Он сейчас сидит, томится в тюрьме, так что мы будем помогать, и вы помогаете. Обязательно человек сидит просто так То есть потому что он выходил на прогулки, не любит Путина и был активистом. Сидит он по сфабрикованному, реально сфабрикованному уголовному делу. И мы это легко докажем. Если будет нормальный суд. Но суда нормального не будет, к сожалению. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо. До свидания. Поэтому плохая нота. На ней нельзя заканчивать. Суда не будет при этом режиме. Поэтому нам нужно снести нахер этот режим и в суд за хобот притащить Путина. Патрушева всех этих бледей осудить их там, отправить на Индигирку с Колымой, чтобы они там каждый, сука, день вспоминали, что они творили и каялись. Камеры им повесить. И чтобы мы видели, как они там рожь пилют. Да здравствует революция! Ура! Да здравствует революция!